Здравствуйте дорогие любители орхидеи! Сегодня у меня такое видео посвящено вот этой прекрасной орхидеи с хорошей корней. Ой, посмотрите как я купила! Смотрите сколько было корней и резко у нее начали желтеть и отпадать листочки. Эти новые орхидеи пока адаптируются к домашней среде. Они Настолько нежные, за ними надо правильно ухаживать. Посмотрите, желтеет лист в середине. Из-за этого и почернели корешочки резко. Были зелененькие и резко почернели. Вот некоторое количество зеленых осталось. И надо ее срочно вынуть из горшка. Потому что если оставить в таком состоянии, она вот болтаться начала в горшочке, она пропадет полностью. Сначала этот листик отпадет, вот как этот, затем этот, этот и так дальше пропадет. Для этого нужно мне освободить ее из горшочек. Она была такая мощная. Листья вот тургор не теряют совершенно. Огромные листья с мощной корневой системой. Это белый бихлипчик. И посмотрите, что с ним произошло. Вот я нанимаю горшочек. Я поверну камеру, вот, чтобы было видно, Посмотрите, какая корневая. Резко корни начали пропадать. И сухий ламенчик отошел. Зеленых вообще нет. Это считается, что уже никакие корни. Торфяной горшочек, конечно, присутствует. Его нужно убрать. Эту кору я выброшу, так как неизвестно, может она чем-то заражена. Сейчас цветоносик сниму. Крепление для цветонос. Она была очень большая, она же переваливалась на бок, видите? Она такая тяжелая была, эти листья, этот цветонос белоснежный, огромный, красивый. Сейчас не могу снять цветоносик. Крепления какие-то крепкие. О, палочку сняли. И что с ней произошло? Ну, вчера, позавчера я смотрела, все было нормально. Не знаю за какое время, как же я так не посмотрела. Такое произошло, боже мой, боже мой. Такая орхидейка. Посмотрите, что творится. Что у меня там творится? Какое-то влажноватое слегка, влажная влажное. влажное. Ну, смотрите, вот, корневая шейка из-за этого торфяного стаканчика вот вся повредилась. Сначала серединка, вот пошла гниль прямо на центр, на ствол. Видите вот? Пошла, пошла, пошла, пошла и начали повреждаться листочки. Сейчас срочно надо все зачистить. И это будет у нас уже не орхидейка, которая должна была ждать нового цветения, арианимашка. И что делать? Жалко, но что делать? Это была куплена орхидейка на Новый год. Сколько что тут прошло? Даже три месяца. Месяц она подцвела, потом резко засохли бутоны, потом начал сохнуть цветонос. Я его не обрезала, он сам начал сохнуть. А затем резко потемнели корню. Ну, вот такое случилось неприятно с моей орхидеей белоснежной бихлипом. Я его очень сильно хотела. Он у меня появился в доме. Посмотрите, все пустое. Вот этот корешочек еще хороший. Сейчас я все пообрезаю. И будем и, и с нее наращивать корни. Я беру спончик, спончик э, мироместим. И надо протереть инструмент, хоть она и в плохом состоянии, но все равно дезинфекция прежде всего. Намочить ватный тампончик. тру лезвия инструмента за секатором я не пойду Он мне пока не нужен просто я ухаживала за клубникой за малиной вынесла секатор на улицу поэтому не хочу идти это мне тоже подойдет сейчас я обрежу все ненужные корешочки Боже мой, какой ужас, бедная орхидейка. Вот в этом она передавилась. Я сразу видела, что что-то с ней не то. Но из-за цвета я ее все равно купила. Я в нее просто влюбилась. Еще продавцы говорят, я говорю, она у меня еще подцветет. Они говорят, ну конечно, она но еще новые ветки пустит, как они умеют говорить вот это все. А эти аж сухие, аж хрустят. Что с них будет? Ничего не будет. Я их ухаживала, как обычно, за орхидеями умею ухаживать. А это видите, как себя повела орхидейка, резко пришла в негодность. Но они были такие, зеленые корни, аж такие прозрачные, аж прилипали к горшку. Может это и был признак того, что она уже скоро зачахнет. И не посмотрела на это все. Сразу цветочек. О, цветочек мне надо, такой цветочек. Все, хочу. И все. Вот, черная шейка пошла. Из-за этой черноты, вот эта желтизна на листочках и проявляется. Сейчас покажу вам. Цветоносы я срежу. Они внутри аж пустые. Не зелененькие, ничего. Желтизна. Старый этот тоже срежу. Ой, боже мой. Этот листочек вот скоро отвалится. Вот он уже на глазах. Видите? Уже сниму его. Что уже его держать. Тут шейка вся черная пошла. Придется ее отрезать. Тут даже зачистить негде. Смотрите, с этой стороны чернота. И с этой стороны чернота. И по кругу пошла гниль. Ее просто нужно вот так срезать. Вот так, смотрите, что я сейчас сделала, И все. И попытаемся наращивать корни вот с этих мест. Они еще толстенькие. Вот это все надо зачистить черное. И обрабатывать. Бедная орхидейка. Как я ее хотела. это прям работа хирурга даже не цветника посмотрите сколько черных точечек это еще все зачистить надо чтобы вообще никакой черноты не было Ну ничего попробуем спасти были хуже случаи у меня был случай что я с одного листочка спасала и у меня получилось а с двух это тем более тем более такие мощные крепкие листочки даже нигде ничего она не успела потерять тургор. сейчас я беру перекись вот, 3 процент и мне надо вот это все залить перекисью просто залью вот так у меня тут поднос на стол она не течет пускай оно пропитается вот как шипеть сильно сейчас покажу что я буду делать дальше сейчас я уберу это все мусор он нам уже не нужен и будем спасать эту орхидейку Никогда не думала, что это орхидея, может у меня стать реанимашкой Тавы, чтобы вы видели ее при покупке, какая она красавица была. И буквально за три месяца все изменилось в худшую сторону. Ничего бывает. А вот это, э, вот это тоже болезнь. Это грибок, грибковое заболевание. Но если открыть эту спору, оно разойдется по всем орхидейкам. Разлетится грибок на другие орхидейки и тоже все начнет гнить. Так, пока она у меня подсыхает, шипит еще, я ее помещаю вверх ногами в горшочек. И расскажу вам про другую орхидейку двинем в сторону, пока этот горшочек пусть себе шипит. А вот эту орхидейку тоже реанимашку. Я купила ее намеренно, я видела, что она будет в плохом состоянии. Но мне надо было экземплярчик, который ну, вообще плохой, испытать на ней. Опыты сделать. Смотрите, она полностью без точки роста. Тут был листочек, он начал мокнуть. Я вставила салфеточку вот так в серединку. И оно впитало все. И мок... ну, гниль это прекратилось. Но он видно, что листочек гнилой. Есть он. Дальше. Но здесь нет, не гниет корневая шейка. Здесь легче будет корневую нарастить. Ну Посмотрим, но ну, здесь лучше, здесь гниет точка роста. В общем, и тот, и тот вариант очень интересно, Очень интересно ну, показать вам, как я наращиваю корни полностью с нуля. Смотрите, это можно считать, что это с нуля, потому что ну, это не корень, это не корень, его можно обрезать. Ну Пусть будет, она хоть держаться будет немножко. Вот этот маленький, ну это он не закуклившийся, он может пропасть. Нигде никакие почечки не набрякли. Но ну, будем ждать результатов, как я за ней ухаживаю. У меня такой высокий стаканчик с водой. Я один день помещаю ее вот так корешками вниз, чтобы этот, вот этот корешочек чуть-чуть дотронулся до воды. Допустим, на сутки я ее ставлю в таком состоянии. Она у меня стоит. Затем достаю ее на следующий день. Протираю это все. Вот видите, намок корешочек. Протираю. Беру ее вверх ногами, так как лист полностью, полностью, видите, мягкий. Вот, вялый весь, как гусиные лапки. И опускаю листочками вниз затем она на сутки у меня стоит в таком состоянии дальше что с ней будет происходить я вам буду показывать пока вы видели в каком она состоянии мы с вами будем вместе наращивать корни у этих двух орхидеек и про эту орхидейку я расскажу позже так как она все время вот видите шипит и не перестает. Я еще буду подливать перекись, пока она не перестанет шипеть. Как только перестанет шипение, я сниму вам другое видео продолжение. И мы посмотрим, что с ней произойдет дальше. Можно сказать, из купленной здоровой орхидейки резко получилась реанимашка. Молодого листочка нет, не растет корни. Пропали, шейка загнила. Видите, какие цветочки нам поставляют в магазин. А те орхидеи, которые у меня ну, в домашнем цветении, ну, долго растут три года, 4, пять, Те уже, конечно, хорошо себя чувствуют. Сейчас я вам эти я убираю, пускай стоят. Эту точно ничего сегодня делать не будет. Вот этот рез, срез должен подсохнуть. Хотя бы перекись перестала шипеть. Вот. Посмотрите, какая прелесть Леодора. Ну, ничего с ней нету. Это была у меня тоже до этого реанимашка. Э, загнила точка роста. И я ее спасала. У меня есть видео. У меня получилось. Я спасла все. Вот видите, она еще здесь пускает. Бутончики какие красивые. Пахнет на всю квартиру. Точка роста была гнилая и она пустила детку. И эту детку я пересадила. И посмотрите, как цветет красиво эта детка. Я очень за нее рада. Тоже вот начала корешочки лишнее отсушивать, Ну так как они долго не живут. 6-8 месяцев, ну год. А потом она пускает новые корешочки. Но не все сразу, чтобы они пропали, как в той орхидейке. И вот это у меня орхидеечка вот тоже. Это первое ее цветение. Она два года не цвела, только росла, росла. Ну листочки у нее малюсенькие. Отростков давала мало. Вот два листика за два года. В год один листик. Это коода. Она очень красивая. Сейчас покажу. Если... Вот видите. Она плотная, восковая. Очень красивая архидеичка. И тоже меня радует и корневой. Корневая у нее хорошая нарастает, и стволик шикарный. Ну, что в общем, одним словом сказать, домашняя орхидейка есть домашняя орхидейка. А с купленной нужно немножко повозиться. Иногда повезет, и она будет просто цвести и ничего ей не нужно делать. А иногда, видите, как происходит, я купила эту белую, очень здоровую безуценки уценки. Я обычно уцененные орхидейки покупаю. А это решила без уценки купить. Думаю, пусть одна подсветет красивенько. Не буду ее лечить, не буду спасать, ничего. А она, видите, как получилось. Ну, ничего бывает. Так, спасибо всем за внимание. Оставайтесь вместе со мной на моем канале. Следующее видео будет продолжение реанимации вот этой орхидейки которая резко потеряла всю корневую и ствол начал гнить. И наращивание корней, как обычно, с нуля. На этой орхидейке, на этой двери немашки у меня в таком сильнейшем, шикарном состоянии, как можно сказать для хирурга. Как хирурги говорят, у вас шикарное состояние. Вы мой пациент. Спасибо вам большое за внимание, оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, до свидания.